Иван в дороге, я, я. Утро туманное, утро седое Нивы печальные, снегом покрытые Нех, хотя вспомнишь и время былое Вспомнишь и лица давно позабытые Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так С страны. Многое вспомнишь Родное, далекое, лучшая Рот колес непрестанное Глядя задумчиво Небо широкое Утро туманное, утро седое Невы печальные Снегом покрытые Нехотя вспомнишь и время былое Вспомнишь и лица Давно позабытые Вспомнишь обильные страстные речи взгляды так жадные Так роколовимые Первые встречи Снять нее. Помнишь обильные, страстные речи, взгляды так жарко, так робко любимые, первые встречи, последние встречи, тихо под голосе звуки любимого. Вспомнишь разлуку с улыбкой устранной, много я вспомнишь, одно я далекий. Слушая робот колес непрестанное, глядя на тучи в небо широкое, утро туманное, утро седое, не вы печальные снега. Нехотя вспомнишь, и время было вспомнишь, и лица давно позабытые, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадко, так роколовимые. Первая встреча, последняя встреча. Ихополоса, по звуки любимые, вспомнишь разруку с улыбкою, страной, Многое вспомнишь, родное, далекое, душая, ропот, колес, непрестанные, глядя за Широкое, утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь, и время былое.